Я думаю, как Ващенко. Прическа у него нравится. Мне. Хороший человек, скорее всего. Богатый. Но ну, не может же быть богатый Человек тупой. Ну, мужик. мужик. Я думаю, что это наш союзник. Хороший э -э блондин. Мне нравится его прическа. Владимир Владимирович Путин. Москва, Норильск, Питер, Череповец, Рязань, Мурманск, Оренбург, Нововоронеж, слова Туфа, Казань, Москва. Миллион. Ну, больше ста тысяч, наверное. Ну, наверное, миллиона полтора. Mm. Рублей, естественно, недобрых. Миллионок десять. Сто пятьдесят тысяч у пятьсот тысяч. Ну, рублей четырнадцать. Я... Ну... Ну, да. Я и муж. Сергей Николаевич, что Владимир Владимирович, да-да-да. Георгий да. Борисович, Наталья Валентиновна. Оно как-то само собой произошло. Возьми да. ну, Владимирович, конечно же. Подряд прям. Ну, без перерыва между ну, наверное 2 максимум. 7, нет, 6. Я, честно говоря, мне становится плохо со счетом после определенного количества. Ну, подряд прям, не останавливаю. Ну, mm. не знаю, 3, наверное. Не знаю, 12, наверное. Мне все равно на самом деле, с кем я буду сидеть. С кем-нибудь, с кем, наверное, каждый день общаюсь, потому что очень много тем. В общем, вот и все. Александр Тюкалов лучший базист, Алексей лучшая техподдержка. бутылка с, а, ну, с кем-то из нашего кабинета. Александр Орехов лучший программист. Только, только я пьет, наверное. Наверное, Саша Орехов. Сергей Николаевич. У нас вообще прекрасный коллектив. Выбор не ограничен. Ну, Совсем. Это же улица строителей. Какая-то там Ленина Санкт-Петербург, правильно? К одной женщине приехал пьяный мужик, устроил дебош, и в итоге, короче, они поженились. Этот малой, там где он на веревке, как ниндзя, едет от э, домика на дереве до своего дома. А эти чуваки тоже пытаются по этой веревке проползти, и он ее обрезает садовыми ножницами, Они не падает что. Убийца стоит и перезаряжает пистолет. Ну заряжает пистолет. А, Джим Керри, Керри <«Степен> поворачивается, Гарри и говорит, Гарри, ты заплатил за газ? Наши лыжники приходят, начинают прямо в костюмах колотнуться. Где это мой пинжачок в елочке из Мусторга? Хренов. В отрицательное. В отрицательном. Положительно. это неопределенный вопрос. У всех по-разному. Я обычно уединяюсь положительно. В отрицательном. Человек каждый день растет в землю. Поэтому вниз он изменится. В его штуке. Ровер спорт. В этом момент. Феррари. Он цветной, mm -hmm. такой, не знаю, там, бирюзовый, красный. Look, Мясо циколане. Ну, кузничка, наверное. <плодис> Жареного, да. Ну да, кузничка. Манты с картошкой и тыквы, его. Наверное, это доширок. Орешки. Да, точно. Там какая-то какая химия бытовая. Пять минут. Пять минут. Жать усталость очень мало. Пять минут. Пять минут. But he doesn't